Всем привет! В эфире заметки о Черкесии» и это короткое видео, посвященное обзору книги об в Кабарде на презентации которой я участвовал в Черкеске в конце апреля. В общем, я эту книгу закончил и хотел бы, хотел бы поделиться своим мнением о, собственно, ее содержании и качестве. Для начала начну как бы с ознакомительной части, что представляет себя эта книга. Она состоит из двух разделов, скажем так, теоретической части и практической части. Теоретическая часть состоит из э, такой общей информации о истории Абазин и Убыхов, об конечно, их генезисе, о э, том, как они мигрировали в Кабарду, э, в частности, Абазины, я имею в виду, э, об отношениях, взаимоотношениях кабардинцев с Абазинами в, в, в длительный период сов, совместной истории этих двух народов, Uh, отдельные главы там uh, посвящены каким-то отдельным аулам, отдельным каким-то родовым фамилиям, uh, выделенным. Также присутствуют темы, допустим, выселения из Пятигорска и даны различные оценки uh, именно абазинских аулов. Uh, допустим, <coughs> uh, темы тем много посвященных uh, последствиям Кавказской войны, ну то есть последним годам ее и после, да, несколько десятилетий после, как абазины как абазин, скажем так, российское правительство расселяло после Кавказской войны оставшихся в России. Поднята тема, допустим, из истории, ну как бы то, что истории, а, а, такого этнического состава, аула-уляп, другие. Но это как бы тема, скажем так, я не подготовленного читателя, это может быть вполне интересно, полезно. С точки зрения как бы читателя следующего с истории, Абазин, с этой вообще тематикой, ну, в общем-то, там ничего особо нового нет. Это, ну, общеизвестные, скажем так, данные, которые подчеркнуты из различных источников, существующих сегодня в, в средствах массовой информации, в каких-то монографиях, там, учебниках. То есть, э, особых каких-то конкретных таких э, уникальных, скажем так, выводов там не сделано. То есть, это этот раздел создан для того, чтобы ввести в курс дела вообще, неподготовленного читателя. Самая главная часть – это вторая часть, второй раздел. Он представляет собой конкретные архивные документы, которые без каких-то комментариев или ненужных вставок, они просто полностью адаптированы в книгу и как бы расположены хронологически. Значит, Это приказы, письма, отчеты как о частных случаях, так и о более масштабных каких-то акциях, проводимых российским правительством, например. ну в большей части это российским правительством. В, вот именно, допустим, в Кабарде, ну вообще, на Западном Кавказе, наверное, в Черкесии. И касающиеся, в основном, именно вопросов об Базин. Ну так, например, там есть, допустим, такие частные случаи, как судебные разбирательства. К примеру, про... есть такой там случай, где рассказывается про семью, которая уходила в хадж в Мекку, и оставляла своего сына Узденю, одному местному известному, на, скажем так, на воспитание, на содержание, пока они будут в хадже. И вот в процессе хаджа, получается, мужчина в этой семье умер, женщина с малолетним ребенком осталась где-то в Абадзехе и вынуждена была более трех лет, скажем так, ну, оказавшись в очень сложном положении, не смогла добраться до своего аула, вынуждена была там жить, и когда она вернулась, то Уздень предъявил права на сына, в том плане, что он как бы все это время его воспитывал, кормил, поил и как бы предъявил права, что он является его родителем и не отдаст его. И там такое судебное разбирательство, в котором привлечен сначала был местный на уровне на этого начальника из местных, там, скажем так, старший, как такой арбитр, который оформил... Это дело, как бы записал все данные и передал вот на рассмотрение в вышестоящую инстанцию для разбирательства к российскому там, уже чиновнику. Ну, это такой, допустим, частный случай. Что касается общих крупных случаев, то, допустим, это целые списки, допустим, о поселениях он допустим, когда базины выходили откуда-то. и просили правительство поселиться и там перечисляют их и место определяют. это наоборот выселение когда по приказам правительства куда-то их там распределяли в какие-то улы если брать поздние времена это движение войск крупное это там конкретные да, маршруты передвижения кто с кем общается кто в чем виноват это такие вещи как допустим после уже кавказской войны разбирательства по поводу выселения в Турцию, как отдельных граждан целых аулов, то есть выдачи им разрешений на все это. В общем, еще раз повторю, что э, там они расположены хронологически, а не тематически, просто по времени. То есть это совершенно разные документы и интересно будет, я думаю, тем э, из людей, кто ищет свои, так, информацию по своему конкретному роду, интересно будет смотреть э, выписки, таблиц по конкретным... Э, родовым аулом. Допустим, аул Трамова, к примеру. И там вот таблица полностью всех жителей этого аула, начиная с старшего Трамова. Там дети, женщины, там все перечислены и, значит, их имена, фамилии и там, сколько лет вот, каждому из них представителю. Это такие длинные таблицы. там Их надо вот долго и нужно в общем-то, просматривать внимательно. Также в конце книги присутствует общий список, так скажем, фамилий, которые по архивам, по данным авторов книги, относятся именно к кабазинам, к кабазинским фамилиям. Ну не все они присутствуют в более подробном варианте, то есть, как говорится, не весь архивный материал попал в книгу, тем более что было анонсировано, что будет вторая часть, которая будет полностью состоять тоже из архивных исключительно материалов. Что, в общем-то, касается оценки книги? Из положительного. Книга состоит из, э, достаточно резки, э, из достаточно редких материалов, именно архивных материалов, то есть э, это не какие-то там теории, домыслы или сводки, какие-то отчеты. Это конкретные документы, которые просто переведены вот в, в текст книжный, то есть там нет ничего от, от себя, скажем так, авторской и само по себе материал поэтому уникальный, поскольку кроме архивов в общем-то в доступе этого нигде нет. Второй плюс, что собрано это воедино, была систематизирована, хотя бы хронологически. да, То есть мы можем уже посмотреть внимательно, как, какую-то информацию находить, какую-то иметь системность. Да, то есть уже понимать, где искать, что искать и как искать. Как я уже сказал, объективность. То есть здесь нет какой-то авторских своих идей, субъективных мыслей не высказано, Просто собран сухой конкретный материал. Нет каких-то оценок. Из минусов, да, видимо, поспешили, потому что в книге есть, так скажем так, плохая редактура, очень много там грамматических, орфографических ошибок. Это как бы вопрос к корректору книги большой, почему так выпустили. Очень неудобно составлены те же таблицы, да, то есть они как бы вот боком ты открываешь и начинаешь долго и нудно вот листать, там нет какой-то такой Грубо говоря, в самих таблицах системности. То есть, если я ищу, к примеру, какую-то конкретную родовую фамилию, мне надо будет просматривать вот половину книги для того, чтобы все, скажем так, найти вот отсылки. Это, как бы, минус, но это, наверное, сложность именно подачи в книжном в бумажном варианте. Потому что, грубо говоря, если бы в электронном виде я бы нажал поиск и как бы выбил по определенному слову, в книжном варианте все это сделать, конечно, сложнее. Будем надеяться, что когда-нибудь все-таки дойдет и до электронного варианта все это дело. Потому что в таком формате было бы, наверное, удобнее в электронном виде. Это вот из минусов. То есть здесь, в данном случае, у меня возник вопрос, собственно, для чего книгу-то выпускали, для ну, конкретных людей, чтобы они находили родовые там свои какие-то данные. Либо это все-таки как научная работа, сухая просто для отчетности, статистики, чтобы было, чтобы могли там ученые с ней работать, потому что, ну, как бы, одно дело, когда простой человек открывает и начинает путаться вот в этих куче документов, потому что они не связаны какой-то, кроме дат системностью. А, другое дело, это ученые, которые, в общем-то, привык работать с материалом и будет конкретно что-то искать. Ну, это вопрос, в общем-то, времени, я думаю, с временем то, как бы, в процессе работы над подобного рода трудами, выработается какое-то, в общем-то, компромиссное решение. Что хотелось сказать еще дополнительно. Не очень понимаю, чё, почему в Кабардинии так пристали, к, собственно, к главному автору и архивисту Кармову по поводу вот этой книги, обвиняя его в каком-то там расколе между абазинами и кабардинцами. Автор, ну, скажем так, он не историк, он не дает никакой оценки. Он это архивист, который нашел конкретные документы и просто их как бы систематизировал в какой-то материал. Ну, да, хорошо там, ну, нашли вид, конкретные документы, посмотрели их, увидели, убедились в чем-то. Это исторический документ, который, ну как его оспаривать? Можно, конечно, оспаривать, но есть ли в этом смысл. То есть, опять же, мне очень понятно, в чем заключается там раскол. Абазины с кабардинцами живут прекрасно, рука об руку, никто не ни начинает не претендует и знание допустим, этих фамилий или даже кабардинцами, узнавание того, что кто-то из их семейства был из абазин, что это поменяет в настоящем современном мире не очень понятно, поэтому я думаю, что претензии к арму, они излишние, как специалисту он прекрасно работу выполнил и я считаю, что его нужно даже поддерживать, а не Скажем так, устраивать баталии вокруг его работы. Ну, это мое видение. В общем, жду вторую часть с нетерпением, где будет больше специализированных документов. И, в общем-то, принимаю, в общем-то, заявки на поиск каких-то информации по книге от вас. Могу посмотреть что-то, если хочется. Пишите в комментариях. Оставляйте свои какие-то мнения, свои запросы. Бум буду помогать, потому что книг, в общем-то, экземпляров немного. Все, на этом все. Делайте репосты, оставляйте комментарии. Всем пока.